Алоэ вера широко известный адаптоген. Он повышает сопротивляемость организма к негативному внешнему воздействию. Одной из его функций является очищение желудочно-кишечного тракта и способствование пищеварению. В данном продукте содержится как сок, так и мякоть алоэ. Каким образом такой комплексный состав продукта влияет на наш организм? Алоэ вера широко известный адаптоген. Он повышает сопротивляемость организма к негативному внешнему воздействию. Одной из его функций является очищение желудочно-кишечного тракта и способствование пищеварению.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 Алоэ на 96% состоит из воды. Это растение является богатым источником белков, выступающих в виде легко усваиваемых аминокислот. Причем стоит отметить, что алоэ, обладающий успокаивающим эффектом, а также являющийся консервантом, в данном случае составляет очень малую часть продукта, так как в больших количествах это вещество может оказывать негативное воздействие на наш организм. Данный продукт содержит все необходимые аминокислоты. В современном мире у большинства людей из-за монотонного питания наблюдается дефицит незаменимых аминокислот, что очень плохо. Такое состояние не позволяет нашему организму регенерировать внутренние органы и системы. Следует отметить, что наш алоэ обогащен веществами, которые усиливают его антиаллергическое и противогрибковое действие. Мы добавили в продукт экстракт душица, а также цветочный мед, который содержит кремние необходимые микроэлементы и протеолитические ферменты, отвечающие за переработку белков. Они влияют на проходимость и деполяризацию клеточных мембран. Макроэлементы, содержащиеся в данном. БАДИ находится в связанной форме в виде лактата магния, то есть вещества, восполняющего дефицит магнии в организме. Стоит отметить, что первые операции при пересадке таких деликатных тканей, как сетчатка глаза, были выполнены при использовании чистого экстракта алоэ. Кроме того, в продукте содержатся стерина, от которых зависят многие биологические процессы в организме. Они действуют так, что, например, один бета-фитостерол оказывает антиаллергическое влияние, а другой — противовоспалительное. Таким образом, различного рода воспалительные процессы и аллергии подавляются на самом начальном этапе. Кроме того, алоэ нормализует внутренние процессы в нашем организме, а также снимает нервные напряжения. Это связано с работой нейромедиаторов, которые реагируют на то, как мы воздействуем с окружающим миром и отвечают за наше поведение. Алоа оказывает влияние на нашу психику и биологический баланс организма в целом. Этот продукт также стабилизирует уровень кислотности наших физиологических жидкостей. Если кислотность опускается ниже отметки 7,34, то такое состояние угрожает нашему здоровью. В такой момент мы можем ощущать аритмию сердца, но также такая среда благоприятна для паразитов, которые охотно заселяют ослабленный организм. Алоэ мгновенно стабилизирует уровень кислотности. Для спортсменов данный бат является прекрасным помощником восстановления организма после тяжелых тренировок. Распространенной проблемой является синдром отсроченной мышечной боли, когда, например, на следующий день после посещения спортзала у нас все болит. Так вот, причина этого явления является слишком большое скопление молочной кислоты. И в такие моменты наш организм сможет использовать алоэ для регенерации. В связи с тем, что в продукте содержится также душица, увеличивается его противогрибковое воздействие, а также связываются тяжелые металлы. Вы наверняка знаете, что большинство метаболитов растворим. Употребляя воду, мы можем вывести из мочи все растворяемые элементы. Но когда в наш организм попадают тяжелые металлы, возникает проблема, так как они накапливаются в печени и других тканях, нарушая процесс электролиполиза, то есть расщепления и вывода ненужного жира из организма. Употребляя наш продукт, мы можем нейтрализовать тяжелые металлы по мере их попадания в организм. Алоэ помогает справиться с нарушением функций печени, а также работает как желчегонное средство. Вдобавок является источником биогенных стимуляторов, которые благоприятно влияют на работу иммунной системы. Алоэ помогает при лечении таких желудочно-кишечных заболеваний, как воспалительные процессы и язвы желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки. Экстракт алоэ вера стабилизирует липидно-углеводный обмен, что положительно влияет на поддержание правильного уровня сахара и холестерина в крови, а также оптимального веса. Какие еще компоненты продукта влияют на его качество? Как я уже говорил, мы обогатили алоэ цветочным медом и душицей. Мед – это настоящая кладезь натуральных компонентов. Он характеризуется большим количеством кремния, вещества, необходимого для обновления кожи и волос. На протяжении многих лет полезные свойства меда применяют также при физическом и психическом истощении. Мед отлично помогает справляться и с острым и хроническим воспалением горла, болезнями носоглотки, а также воспалением миндали. Душиться, в свою очередь, способствует пищеварительным процессам и усваиванию витаминов и натуральных соединений. Благодаря высокой концентрации антиоксидантов прекрасно борется также со свободными радикалами, стимулирует секрецию слизи, особенно слизистой оболочки верхних дыхательных путей, а также улучшает работу потовых желез и почек, плавно увеличивая количество выделяемой мочи. Присутствующие флавоноиды расслабляют гладкие мышцы бронхов, кишечника, желчи и мочевыводящих путей, а также матку во время менструации. А будет ли полезен алоэ при таких заболеваниях, как, например, синдром раздраженного кишечника или изжога? Очень полезен. Причем не только при синдроме раздраженного кишечника. Вообще, это лишь одно из множества полезных свойств данного препарата, благодаря употреблению которого любые воспаления пищеварительного тракта уменьшаются, либо проходят вообще. Этот продукт также влияет и на изжогу, а в соединении с доу день и доу ночь, которые распределяют необходимые компоненты, компоненты на клеточном уровне, эти процессы происходят быстрее и лучше, что тоже важно. Спасибо большое.